дамы и господа всех приветствую две недели назад samsung презентовала гаджеты премиум сегмента это телефоны наушники и часы ко мне только что приехали новые часы от samsung это samsung galaxy watch 5 pro давайте распакуем их посмотрим на их комплектацию присаживайтесь поудобнее и поехали Так, Samsung Galaxy Watch 5 Pro, данная версия без LTE, сейчас они у нас поставляются вместе с подарком Samsung Galaxy Buds Live, которые презентовали в 2020 году вместе с линейкой Galaxy Note 20 Ultra и Fold 2.